Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Маноцков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике. Делюсь своим мнением относительно происходящих событий. Видео с расследованиями Навального конца 2020 года затмили собой все другие новости. Возможно, поэтому незамеченными для широкой публики остались публикации в российской прессе о книге Клауса Шваба «Ковид-19. Большая перезагрузка». Намеки авторов отечественных средств медиа на теневое правительство и всемирный заговор, вероятно, по замыслу должны были вызвать бурную реакцию публики. Но не сложилось. Были озвучены гораздо более интересные поводы для обсуждения. По крайней мере, широкой дискуссии по данной теме не наблюдается до сих пор. Однако, содержание указанных рецензий на книгу очень интересно и показательно для современной российской политики. Итак, во второй половине декабря 2020 года в публикациях российской газеты «И коммерсант» высказаны мнения о том, что Клаус Шваб, представитель мировой финансовой элиты, в своей книге предлагает план нового мироустройства. Якобы выступает он от лица тайного правительства и заявляет о достижении целей порабощения человечества в ближайшем будущем. Пандемия стала катализатором происходящих событий, а Необоснованная паника, введение карантинных и ограничительных мероприятий по всему миру способствовали реализации злодейских целей теневого правительства. Авторы российских официальных изданий называют книгу манифестом мировой закулисы, к представителям которой, кроме авторов книги, относят канадского премьера Джастина Трюдо, избранного президента США Джо Байдена, главу интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Основатели сети супермаркета Walmart семью Уолтонов, конечно, не забыли упомянуть Цукерберга с его Facebook и Билла Гейтса, основателя Microsoft. Куда же без них-то? Беспорядочно надергав предложение из книги, авторы статей складывают свой пазл на угоду публики. Причем в ряде случаев можно говорить не только о том, что фразы выдергиваются из контекста. В некоторых случаях авторы статей приводят совершенно противоположный смысл, выворачивают посылы авторов книги наизнанку. Думаю, что цели авторов российских газет понятны. Россия в кольце врагов и только стойкие скрипоносные воины стоят на страже ее исторических ценностей. Сторонников такой оценки происходящих событий достаточно много и, к сожалению, меньших не становится. Усилия отечественных медиа не безрезультатны, а чипизация населения осуществляется довольно успешно. Однако, наверное, стоит более критично оценивать вливаемую в уши информацию, хотя бы пытаться сортировать ту лапшу, которую размещают на ушах. Если уж оценивать какую-то книгу и утверждать, что написал ее представитель мировой закулисы, то как минимум эту книгу нужно прочитать. Иначе получится «я Пастернака не читал, но осуждаю». Желающие могут ознакомиться с книгой по ссылке под видео. На самом деле в книге ничего не говорится о зловещих планах мировых злодеев. Книга издана в июне 2020 года и с позиции того момента времени авторы дают свою оценку произошедшим событиям и возможным последствиям пандемии. Причем нельзя сказать, что их выводы кардинально отличаются от мнений, звучащих из уст отечественных и зарубежных политиков и общественных деятелей, в том числе выступающих по телевизору. Авторы книги утверждают что кризис наглядно продемонстрировал глобальное неравенство, растущий разрыв в уровне благосостояния населения всего мира, неодинаковый доступ к услугам здравоохранения, отсутствие гарантий занятости и углубляющийся климатический кризис. Одновременно пандемия показала, что мир может действовать оперативно и солидарно, а глобальное переосмысление ценностей – реалистично. Пандемия коронавируса может дать международному сообществу еще один шанс пойти в правильном направлении. Авторы книги говорят о том, что пандемия высветила недостатки неолиберальных ценностей экономики, государственной экономики с элементами планирования, национализированными ресурсодобывающими и другими крупными предприятиями, развитыми системами демократии и социальной защиты, дифференцированным подоходным налогом. Справились с кризисом гораздо успешнее, чем страны со свободной рыночной экономикой и платной медициной. Авторы говорят о том, что глобальная экономика не оправдала возлагаемых на нее надежд. Это уже сейчас способствует переориентации национальных экономик на региональные рынки, ужесточению таможенной политики государств, развитию производств в пределах своего региона, Китай в Азии, Европейские государства в Европе, но ну а США в Америке. Сейчас происходящее еще не так явно, но с течением времени такие тенденции будут все более заметны. В связи с изложенным авторы обращают внимание на довольно туманные перспективы европейского Содружества государств. Говорят о том, что мир к 2020 году стал двухполярным с центрами в США и Китае. О том, что судьба американского доллара, а также евро в долгосрочной перспективе очень неоднозначна. Говорят о том, что благо между населениями планеты распределены крайне неравномерно. Неудержимый рост цен в последние десятилетия на жилье, образование, медицину ведет к радикализации настроений населения и возможным социальным взрывам. Растущее неравенство, широко распространенное чувство несправедливости, углубление геополитических разногласий, политическая поляризация, неэффективное глобальное управление, ухудшение состояния окружающей среды вот некоторые из основных проблем, существовавших до пандемии. Авторы при этом утверждают, что кризис коронавируса усугубил их все. Но ну а теперь ответьте, пожалуйста, кто не согласен с озвученными тезисами? Кто за дальнейшее несправедливое распределение общественных благ? За то, что жилье, здравоохранение, образование дорожает? Ухудшается экология? Может быть это авторы названных ранее статей в российской газете Коммерсанте? Очень сильно сомневаюсь. Поэтому если уж среди моих зрителей есть сторонники мирового загорода против России и в целом человечества, не нужно писать мне в комментариях, что я агент Газдепа. Давайте вести конструктивную дискуссию. Для начала прочитайте книгу и только потом приводите свои доводы в обоснование существования рептилоидов, планах Билла Гейтса на чипирование населения планеты и того, что Клаус Шваб – это злодей из фильмов про Джейнса Бонда. Подобным доводом, кстати, отличился одиозный канал «Царьград». Если интересно, все ссылки под видео. В свете сегодняшней темы не могу не упомянуть открывшийся вчера, 14 января 2021 года, в Москве экономический гадаровский форум. Как ни странно, но в очередной статье на «Коммерсанте» в качестве главной обсуждаемой на форуме проблемы называется сильнейшие затруднения при возвращении к нормальной жизни после завершения пандемии. Конечно, в своих выступлениях никто не употреблял термина «перезагрузка», однако, по сути, выступающие говорили о тех же посылах, что и Клаус Шваб, говорили о цифровой трансформации госвласти, крении политики в социальную сторону, приобретением здравоохранения, статуса приоритетной отрасли в мировой экономике, неопределенности в макроэкономике, будущем налоговой системы в стране. Кажется, я уже говорил об этих вопросах, рассказывая о книге Клауса Шваба. Не находите ли? Допускаю, что сторонники мирового заговора станут утверждать, что участники Гайдаровского форума – это резиденты теневого правительства. Может быть и так. Но прошу обратить внимание, что